несколько часов. Давай, давай, давай, давай, блядь, Эй, ты... А это кадры сдачи украинских военных в районе поселка Счастье. На видео слышно, как солдаты, размахивая белым флагом, кричат. Мы просто сдаемся. Да, ты, да, ты, ты... А уже в полдень из ЛНР поступила информация. Лопаскина и Попасная под контролем ЛНР. Разделение народной милиции уже... Освободили населенный пункт Лопаскина и продолжают расширять плацдарм для освобождения дальнейших территорий. Одновременно с этим в Луганске заявили, что военнослужащие 57-й бригады украинской армии добровольно сложили оружие и перешли на их сторону. Народная милиция ДНР также уверенно двигается вперед, освобождая нашу территорию. Населенные пункты Викторовка и Богдановка уже под контролем защитников республики. Я еще обращаюсь к жителям Украины. Ничего не бойтесь, по вам них стрелять никто не будет. Вы гражданские, вы не отвечаете за те действия военных, которые были и сейчас происходят.